наткнулся на картиночку до того, что она сейчас по погоде до того, что это прямо где-то у нас вот поэтому даже не стал ее на голосование выставлять думаю, все равно напишу фотоматериал, естественно но картинный полностью так, просят показывать палитру показываю Белила. Кадмий красный светлый. Кадми желтый светлый. Охра желтая. Рекомендую охру желтую. Краплак розовый прочный. Голубая ФЦ, ультрамарин, королевская голубая, небесно-голубая. Королевскую прямо. Рекомендую, рекомендую. Маска коричневый, темный прозрачный. Черная. На этом месте может быть любая черная. Поблагороднее кость жженая, например. Бирюзовая, изумрудная, английская красная. Разбавитель. Разбавителем смочу хоу. Разбавитель э, сделает большую любезность входа краски в холст. Сухость холста не будет препятствовать этому входу. Белила черная. Пока без каких-то изысков нам нужен, нужен рабочий слой и краски, и тона, и примерный цвет. То беру ультрамарин и дальний план набираю крамарином. Здесь чуть выше середины по высоте, здесь пониже и в общем-то в середину уходит. К этому плюс розовый. Плюс охра. Вы, вы видите, практически сейчас палитра была прямо на холсте. Поскольку цвет не очень ответственный, то можно его было искать на коду. задам сразу настроение торча... торчания настроение торчания этих растений дальнего плана Ощетинившаяся фактура краски особенно пригодится по второму сеансу, когда мы будем укладывать на эту подсохшую фактуру мастихиновые чирки. Чиркательно будем класть вещество, оно будет фактуру задевать и создавать вот эти Красивые эффекты множества. Красное деревца и с желтым красное. Листва лежит, трава торчит они все вместе здесь чередуясь уложены. То есть листву я укладывал по этой траектории, траву по этой. Так больше вернее добавляю в этот же замес, который у меня был здесь. Изумрудную. Изумрудную и охру. Разбел ультрамарин. Розовенькая охра. И более-менее сильный разбил. Там дорожка совсем ровно поднимается. Ну лучше, чтобы она все-таки искривилась чуть-чуть. После небольшого бугорка, то есть она нырнула туда и вынырнула как бы чуть сбоку, и создался зигзаг уползающий. А зигзаг уползающий, змейка уползающая, это всегда эффект пространства, ухода в пространство. То есть мы сразу даем выразительное чтение в картине этого пространства. Так. И солнышко у нас будет не прямо над ним, а чуть сбоку. Что тоже композиционно будет получше. Белила. Так, хорошо, хорошо. Снова это изумрудная, охра, краснота, но в пользу изумрудной и с хорошим разбелом. Чуть-чуть я, наверное, его отодвину от края. Далеко выходить не буду, пока просто вот намечу его. Да так, чтобы оно чуть склонилось туда, чтобы провожало взгляд зрителя в перспективу туда, по дороге. Те места, где у меня небольшие были неприятности с, с, с ветками, вот как в этом сгустке, там создаю сгусток листвы, и он обыгрывает ситуацию. Охристый. Не будет. Ошибкой любой грязноватый разбел. Но степень разбела, вот здесь лучше не ошибаться, степень темности отметить для себя. Причем если вы приблизите экран, вам покажется степень темности, э, светлости очень высокая. Поэтому берегитесь, не перепутать. То есть, смотрите, прежде всего, общо, то есть, на, больш... ну, на крупном, ну, в смысле, без приближения сначала посмотрите, и степень темности, а потом уже, если что, приблизите. Я степень темности определяю достаточно легко, поэтому я уже приблизил, а вы должны сначала эту степень темности отметить для себя. Степень светлости или темности самой, ну, светлости, конечно, дорожки тоже мигает. То она зажигается светлостью, то она теряет свою напряженность тональную. числе смотрите дорожка такими обрывочными линиями где-то даже движется то есть недотоптанная Кроме цвета пыли, конечно, дорожки дорожке немножко рефлекс... имеются рефлексы неба. Хотя и небо у нас цвета пыли. Но все-таки легкую голубизу тоже можно добавлять. Вот голубая королевская. Она вполне может участвовать. Народность не надо допускать. Вот она у меня, эта тропиночка. То чуть светлее, ну даже выбеленная ее часть, то чуть светлее, то чуть темнее. желтый влез бугорки имеют спинкоподобный вид то есть не провисающая именно спинкоподобный так как если бы бегемотики из воды торчали своими спинками вот такой имеет вид うん <clears throat> сухие торчалки. Так, ну, собственно, и все. Желаю вам удачи, на мой взгляд, задача удобная, приятная. И, конечно, будет нравиться очень многим. Я думаю, даже новичок более или менее сделает что-то приличное. Не такая уж она изощренная. Она полюбленная.